Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Магивара И добро пожаловать в новое видео, где у нас будет обновление Наконец-таки, я дождался, мы ждали его до 12 часов и у нас... что у нас тут? Мегаящик один награда пути к славе а, Значит... Компенсацию мне выдали за один мегаящик, который я не собрал за этот... Ну, пути к славе Это чё? Награды собраны автоматически. Это с мегаящика получается, что мне выпало... Два гаджета? Ничего себе, повезло. Так, разблокировка бойцов. Оу, новый легендарный боец, Значит, разблокировку. Честер, йиху! Вот он, наш честер. Нам надо собрать на него кредиты 1900, но это уже и так понятно. Все по обнову вы знаете. Вот он, внесусь. Дорога Стар. Ну, фон, фон нормальный, в принципе. Четвертая годовщина, там внизу. Вот он, значит, Честер и Слава. Сначала мне надо его разблокировать, чтобы под Славу э, накопить. Но это вообще будет очень долго и муторно. Да. Поэтому тут, конечно, такие вот дела. Что с магазинчики? Награда за обновление. Награда за годовщину день первый. Оуу, неплохо Неплохо Спрейчик, еще и эти Монтики Первая годовщина, кстати э, Иконка игрока добавилась Нормально, нормально, нормально Так, третья, четвер четвертая годовщина Все четыре у меня есть Все четыре, которые есть вообще в игре Они у меня Найс nice. Ну, в принципе, больше ничего в магазинчике нет Что у нас по Режимам ограбление отеля. А где, а где дуэли? Где дуэли? Так, ну, квест особый. Вот он, кстати. 500 тысяч урона надо нанести. Чтобы разблокировать бойца. Вау. Победи 40 раз. Там еще иконка игрока. Вот, как и говорили, будет вот этот вот наградом в конце копицы. Ух ты ж, елки-палки! Они изменили еще и весь все модельки бойцов. А, нет, вроде. Только иконки. Так, что-то новенькое здесь. Не знаю даже. Все вообще абсолютно стало. Вот м эпическая, сту эпический. Нормально, все поменяли так. Все осталось на своих местах. Ну прикольно, прикольно. Чуть-чуть осталось, кстати говоря, до 11 уровня. Ну это потом, позже чуть-чуть прокачаем. Так, ну что могу сказать по обновлению? Ну супер. Будем пробовать, будем тестить следующая так сказать, день будет, э, там, годовщину праздновать, да, подарки раздавать. Будем, как говорится, играть. Кстати, ребята, я поиграл в э, силовую лигу. И посмотрите, что я сделал. Я набил 500 тысяч урона и выбил мифического бойца Грея. Это просто классно. Потому что у нас в игре это последний мифический бравлер, который будет через 20 дней. А за счет заданий я его так быстро получил. Давайте его прокачаем, насколько возможно. Ух ты ж, просто... Не знаю, даже грей. Мне, мне этот бравлер сейчас посмотрим, как зайдет. Давайте пойдем в какую-нибудь э, шедешечку. Проход идеальненько будет. Я считаю, там дальняя атака О, сломался. Значит, магазин. Понятно, все полетело прям. Ничего не понятно. Короче, пошлите в бой. Вот мне интересно реально, что этот бравлер умеет делать в ШД. Вот просто там атака его, очень супер, я помню. Он телепортирует его в другую э, местность. Не слишком далеко, но все же телепортирует. Это в кайф как бы. Его атака вообще невидимая, попасть очень сложно. Убиваем шелли кое-как. Найс. Nice. А, ребят, ну не знаю, как вам, кстати говоря, обновление? Зашло, не зашло. Напишите в комментариях. Может быть. Вот реально не зашло. Опа. Попасть не могу даже. Атака настолько маленькая, что прям надо прицеливаться. Все, от Ушли. Ой, пока, пока. Ну тут боты первые, каточки, понятное дело. Надо было идти в этот. Тренировочные. Оп, так вот перемещаемся туда-сюда. Блин, прикольная атака. Прикольный, супер. Опа! Вот это был, конечно, план, план капкана. Это крутая, кстати, вообще механика. Мне нравится. Вообще здоровский перс. По кайфу. Нормальненько так. Давайте пойдем в кандидаты дня лучше. Не знаю. Или в... Эту... Кандидаты дня там. Там же все игроки как бы не боты. Нормальные игроки там бывают. Ох ты ж, блин, ну какая карта попалась сразу же. Грей, еще один, 3, 4, 5. Понятненько, тут одни Грей, я понял. Ой, тут еще этот клоун. Мне еще дали урон. Ну ладно, в принципе, не важно. Короче, вот такое вот обновление. Если тебе зашло, не знаю, видосик, ставь лайкосик и подписывайся на канал. Всем пока-пока.